здравствуйте дорогие друзья с вами владимир тюняев и сегодня мы повторяем исследования которые проводились более 20 лет назад и эти исследования покажут насколько эффективно наше устройство живится и нейтроник и а, исследование будет проводить ксения коновалова специалист в области биорезонансной терапии добрый день уважаемые зрители я Ксения Коновалова сертифицированный информтерапевт. Сертификация у меня международная. Сертифицировалась я в Германии по биорезонансной диагностике и терапии. Метод этот не новый, но, к сожалению, недостаточно еще известный в широких кругах. Биорезонансная диагностика позволяет, ну как бы она имеет огромные такие возможности с точки зрения проведения, осуществления диагностики. Ну, в частности можно методом биорезонансной диагностики проверить всевозможные отягощения организма, то есть какие-то биопатогенные нагрузки, радиоактивные нагрузки. Мы в данном случае, так как биорезонанс это позволяет, проводили исследования на предметы электромагнитного отягощения. отягощения организма. Мы провели диагностику по 47 органам и системам. Мы взяли воду. Вот, структурированную живицей. Да, вот поставили ее в специальную диагностическую чашу для того, чтобы посмотреть, какой эффект на организм оказывает вода. То есть положительная или отрицательная. Способствует ли она оздоровлению человека, либо она никак не воздействует на человека, mm -hmm. или, соответственно, имеет отрицательный эффект. Вот это была тема нашего эксперимента. Да. Человек, который проходил тестирование, имеет достаточно, в общем-то, хороший здоровье с такими небольшими, так скажем, отягощениями. Результаты тестирования показали, что у человека произошли улучшения в его иммунной системе. Тестировать здесь можно не только воду, можно посмотреть, вот, например, люди, поддерживающие здоровый образ жизни, либо люди, которые принимают БАДы, но ну, не знают на самом деле, какой эффект БАДы могут оказать ну на здоровье да. человека. Так вот, точно так же с помощью метода биорезонансной терапии можно протестировать, насколько подходят организму те или иные витамины, БАДы. Даже отношения между да, друг У меня другим. были такие случаи, это действительно так, когда проходила пара муж и жена, кладет руку в чашу и смотрится совместимость, то есть выдается, насколько люди подходят друг к друг другу, соответствуют другу по вибрациям абсолютно праве. Лет 20 назад было известно и у наших партнеров, которые делают аппараты фоли, собственно говоря, вот эта вся диагностика основана на тех исследованиях, которые проводил Рихард Фоль. И вот это биорезонансная терапия или диагностика и терапии включают. То есть э, по этой диагностике можно продиагностировать практически все органы системы и психосоматику, и э, по отдельности органы. И плюс к этому можно подобрать назоды и э, так скажем, гомеопатию, которая снивелирует те негативные воздействия, которые оказывает, ну то есть есть в организме, Эта вода оказывает благоприятное воздействие на организм человека. Вот такой вывод мы делаем по этой диагностике, исследуя воду, которую обработали живицей, то есть структурировали ее. Плюс мы подтвердили тот результат, который был получен еще там более 20 лет назад <как> по биорезонансной диагностике эффективность работы нейтроника, который снимает отягощение с организма человека. В госреестр введены данная диагностика и терапия. Биорезонансная терапия – это официальное направление, которое существует и одобрено Минздравом. Оборудование, на котором проводится биорезонансная терапия, тоже является сертифицированным. Это направление существует достаточно давно, относится к медицинскому направлению квантовой биологии. Если например, человек пошел сдавать анализы, да. Да, и какие-то заболевания, инфекции, грибки, вирусы могут не индуцироваться. Биорезонансная терапия и диагностика дают совершенно другой эффект, то есть быстро точно определить а, проблему а, в органах, в работе органов и систем. Кроме этого, получить информацию о том, насколько там раскрыты, раскрыта чакры, что происходит с аурограммой, а, понять, какой биологический возраст у человека, понять сделать диагностику недостатка витаминов, аминокислот и, ну, многое много включая психосоматику, включая еще. психосоматику, да, более двух с половиной тысяч назодов. Кстати говоря, что такое назоды, чтобы было тоже понятно и чем они отличаются очень серьезно от гомеопатии в лучшую сторону, в том, что это информационные препараты. Ну, например, мы диагностировали какой-то вирус, бактерию, какого-то гельминта, соответственно определили какую эту частоту, записываем частоту паразита, да. переносим э, информ это все на такую крупку, то есть это выглядит да, в виде крупка, то есть она бывает сахарная, если у человека сахарный диабет, тогда это не сахарная mm -hmm. крупка. Соответственно, уже э, когда человек принимает эти препараты, они резонируют, начинают резонировать э, с э, частотой, на которой проживает этот бактерия или вирус, и, соответственно, таким образом меняется среда, и он не может уже больше ну, находиться. То есть процесс происходит волновой, да. правильно да. я понимаю? Потому что, что это идет резонанс с обратной, так да. скажем, волной, да. которая да. гасит ту да. частоту, на которой паразитирует вот какой-либо паразит или вирус в клетке или там в межклеточном да. каком-то состоянии. Да? А, правильно да. я понимаю? Правильно да, правильно. Происходит? Ну, то есть точно так же формируются и аутоназоды, да? да, вот это еще такой более сильный вид формирования индивидуальных препаратов, когда человек может, например, принести там мочу, либо кровь, это наш паспорт, кровь переписывается, то есть на да. крупу, да. и получаются те заболевания, которые у человека находятся в крови, начинают резонировать. Что касается информации о биорезонансной вегеторезонансной терапии, то огромное количество есть информации, проведенных как в медицинских учреждениях с применением биорезонансной терапии. В общем, много всевозможных научных статей, результатов клинических испытаний, поэтому бояться этого не стоит. Можно встретить в интернете какие-то негативные отзывы, не конкретно частные, а вообще, потому что понятно, что сегодня ситуация такова, когда э, людей... Призывают покупать фарма препараты, которые снимают симптоматику. Люди в тумане просто не понимают, что реально у них болит. Поэтому сегодня довели людей, когда они уже антибиотики себе сами назначают и пьют. Потому что нет такого уровня диагностики, чтобы понять Ну, конечно, проблемы. уважаемые друзья, вот данная диагностика, она исследовалась и проверялась еще в 30-х годах. И это соединение той классической медицины, народной медицины и, так скажем, цифровой среды, в которой мы сегодня все живем, который помогает определить у человека различные заболевания, состояния и так далее. Более информативной системы сегодня, но ну, я таких не знаю, более информативной, которая дает срез, не только физиологического состояния, но и состояния вообще организма. Мы сегодня подтвердили, что наше устройство живится, улучшает свойства воды и улучшает, естественно, состояние человека. Это раз. И во-вторых, еще раз подтвердили, уже, наверное, в 20-30 раз, что нейтроник снимает магнитное отягощение с организма человека. И, уважаемые друзья, вы можете приходить на диагностику Ксении Коноваловой, все реквизиты и все ее данные будут у нас под нашим роликом, и вы можете проверить, как наши устройства работают. И Это очень просто, делается недорого, потому что вы таким образом снимаете столько проблем у себя в жизни. Поэтому приходите на диагностику, будьте здоровы, благодарю тебя, Ксения, что ты нам сегодня помогла еще раз подтвердить, что все-таки наши устройства эффективны. Всего хорошего. Подписывайтесь на наш канал. До свидания. С вами был Владимир Тюняев и Ксения Коновалова.